С любовью из моего. Я получила посылку с города Серпухова, с канала Цветоводы всех стран. Объединяйтесь. Посылка от Юли. Юлечка, твоя сумка приехала ко мне. Вот она, красотулечка. А ты показывал часто эту сумочку? Сказал, 10 тысяч подписчиков будет. Я отправлю победителя. Друзья, ну вот я победитель. Я победитель. Юлечка, твоя посылка пришла. И сейчас, и сейчас посмотрим, что же Юль прислала в этой заветной сумочке. Ну, всего полным полно копаться-докопаться. Вот. Это мыло ручной работы. Там так написано, мыло ручной работы. Запах удивительный. Вот такой милый мишка мыло ручной работы. Юля, будем оценивать. Юля прислала магнитик. Ангел, примирение и согласие. Смотрите, какой мидлый магнитик. Замечательно. Иляшка, спасибо, дорогая. Вот, ну знаете, вот, вот такую вещь, вот она мне была прям нужна, секатор. Потому как у нас есть, естественно, большой секатор, а это вот для меня будет такой, для цветочков, для э, розочек отдельных, которые ну, вот у меня уже вот мы с ним даже ну, раз спорим, что ты у меня забрала. Когда идет весенняя и осенняя работа, это такой маленький, аккуратненький, но прям мне очень понравился, и по руке. Юля, ты отгадала мое желание. Отличная вещь. А посмотрите еще а тут что. Такие очаровательные грабельки, все для цветочков, чтобы обрабатывать все. Сумка может, конечно, хоть куда, и в первую мир, и в добрый люди, как говорится. От кармашков много. Вот сейчас я так думаю, что буду сажать туда все, по, по, положу свои семена, и она у меня будет так с семенами, сумочка с семенами. Юля, спасибо тебе огромное. Так, это я все складываю сюда. И вы знаете, какое количество семян мне прислала Юля? Юля, не перечитать, не перечитать, честное слово. Вот, вот ну вот, вот, вот вы посмотрите, просто вы посмотрите. Это все ее семена. И он ну ты, ой, молодец. В общем, я еще так дотошно не изучала все это, вот, но сяду, я тебе точно говорю, сяду, и твои цветы поселятся у меня в деревне. Так что я тебе потом буду показывать. Ну и проконсультируюсь у тебя, что это такое, как это цветет, насколько это долго. Я обязательно у тебя проконсультируюсь. Спасибо тебе, моя дорогая, за то, что ты провела такой замечательный конкурс. И я вот очень довольна, что из Серпухова мне прибыла такая милая посылка. Хочу сказать в адрес Юли такую вещь. Она умница, она объединяет нас на канале людей-единомышленников, которые любят цветы. Проводила она из желающих такой ну, розыгрыш, можно сказать, да, она была организатором у нас. Мы поздравляли друг друга к Новому году. Это было 2017 на восемнадцатый год. Ну, 19, с 18 на 19 я не участвовала, потому как я уехала. Но я с удовольствием откликнулась на ее э, вот такой вот розыгрыш друг другу. Мы дарим друг другу цветочек, даже не розыгрыш, а вот э, подари друг другу цветочек. Я даже совсем не ожидала и не знала, кто мне принял, кто этот подарок пришлет, и я кому я этих людей даже вообще близко не знала. Мне пришел подарок от Светланы Шведовой из Нижегородской области, и она, посмотрите, какие она мне замечательные вещи прислала. Это слон, вот посмотрите, это просто какое-то чудо. Вот. Слон, вот знаете, я уже стала всем интересоваться. И слон должен обязательно быть в, каждой, в каждом жилом помещении, квартире, вот. И потому как это мудрость, это благосостояние, символ благосостояния и работоспособность. Это очень хороший домашний символ, символ слона. Когда-то очень давно я училась в институте, я была в Индии, ездила туда по комсомольской путевке что говорится, меня там наградили. И я купила в Индии вот такого слона. он всегда, он же много-много лет живет в нашем доме. Я считаю, что действительно это символ, это оберег. И к нему, вот Светочка, это поселился еще вот такой слон, который мне писала Светлана Шведова из Нижегородской области. И еще очень красивый сувенир, это вот такая солнышко. Сова тоже должна быть в доме. Она хранительница очага, хранительница мудрости домашней. Так что должна быть, должна быть сова тоже в доме. Свет очень как-то вот на уровне подсознания отгадала. То, что надо подарить, вот она, мы с ней списывались. Она очень довольна, что подарки понравились. Это было сделано на 8 марта. Она вот такую еще открыточку прислала с поздравлением для меня. И вот таким образом мы благодаря Юлечке мы познакомились. Я познакомилась тоже только благодаря Юле. Это замечательная-замечательная женщина Бурнистрова Зоя. Мы с ней общаемся, мы с ней списываемся. Что-то вот попросишь, она всегда тебя обязательно пришлет. Ну, имеется в виду семян. Вот мне нужно было цимбалярия, она мне прислала в открыточке, завернув вот так вот в открыточку. И Юля сейчас тоже прислала. Юля, спасибо большое. Я считаю, что этот цветок, когда он будет у меня расти, будет напоминать о тебе. Обязательно. На 8 марта тоже я скажу, что к общему такому видео поздравлений и подарков. Очень трогательный подарок мне прислала Светлана Рыбакова Московская область. Она прислала мне там сладости было, были конфеты, шоколад очень вкусный, очень много семян. Ну, прям, Светлана, тебе огромное спасибо. Вот так что в поздравлениях Светлана Шведова, Светлана Рыбакова, это женщины, которыми я познакомилась благодаря YouTube. Спасибо вам, дорогие мои друзья Ютуберы, за внимание, за радость, которую, которую вы дарите. И организатору наших таких вот хороших и очень милых, добрых мероприятий – это, конечно, Юлия с канала «Садоводы всех стран объединяйтесь». Вся жизнь состоит из мелочей, из маленьких радостей. И если мы будем дарить друг другу эти маленькие радости, то, конечно, жизнь будет ярче, жизнь будет лучше, она будет протекать с хорошим настроением. Спасибо, спасибо, Юлечка, тебе еще разочек говорю, пусть у тебя все расцветает, растет, благоухает, не болей, благополучие твоей семье, чтобы все были живы, здоровы, доченька, чтобы тебя радовала, красавица Полюша. Спасибо тем, кто пишет хорошие комментарии, очень приятно читать, сам с удовольствием отвечаешь на эти комментарии с душой. Так что я вас просто приглашаю к себе в гости, в нашу республику Татарстан. Приезжайте, у нас очень гостеприимный край, очень хорошие люди, красивая природа. Будете где-то мимо проезжать, заглядывайте, заглядывайте ко мне в гости, я буду очень-очень рада. Вы были с любовью из моего домика деревни. Мир вашему дому!